50 причин играть за маньяков Тебя боятся выжившие Их можно бить А можно бросать их на землю Или насадить их сладкие попки на крюки Или просто убить Ты бессмертен Только бревно что-то попало в глаз И инфиниты пофиксили Можно патрулировать рядом с повешенным выжившим А можно кемперить, но вас будут ненавидеть У тебя есть или пила. Или молоток. Или целый набор для саду мазу. Ты бежишь быстрее, чем эти куски мяса. Кстати, о мясе. Играя за ведьму, можно перекусить выжившим. Вид от первого лица. Настоящий экшен. Можно задушить выжившего голыми руками. Или распилить на части. Когда-нибудь движок позволит это сделать. Или проткнуть ножом. А также сделать из него дуршлаг. Можно телепортироваться по карте. Или стать невидимым. Либо ставить ловушки. Ты можешь быть милосердным и отпустить выжившего в люк. А можешь пройти мимо люка и повесить его на крюк. Можно подглядывать за ними со спины. Ты можешь называть выживших пупсиками. Или свинками. Или мясом. Или другими сочными и вкусными словами. Если ты не можешь поймать выжившего, можно сказать, что он просто лагает и портуется. И вообще, что нет баланса. И ты впервые играешь из-за этого маньяка. И ты всегда хорошо выглядишь. У тебя есть много нарядов и масок. У тебя есть просторные апартаменты на 4 персоны, которые можно подвесить под потолок. А еще ты успешный бизнесмен! Почти на каждой карте есть твой дом. А если ты, Майкл, целый квартал, ты всегда можешь устроить светский и теплый прием. Также ты можешь легонько тыкнуть выжившего. А можешь треснуть по нему. Можно схватить выжившего за задницу, когда он перелезает через окно. Или через деревяшку. Можно не признаваться, что тебе нравится лапать выживших. Можно ненавидеть выживших, и это правильно. Ты ведь маньяк. У тебя есть ласковое прозвище. И ты всегда можешь доказать мама а еще я никому не скажу что ты любишь играть за маньяков